Вот мое утверждение, да? Вот смотри, я, я попробую объяснить. Очень многие путают, чем отличается бизнес от клуба бизнеса. У меня есть поэтому, то, с этой точки зрения это, так сказать, целая теория, да? я хотел бы, чтобы ее все услышали. Да. Значит, тебе дают два, вот лежит два кубика рубика. Один кубик рубика ты собираешь, и у тебя нет формулы, а другой кубик рубик тебе дает формулу, и ты можешь собрать по формуле. Вот тот, который ты собираешь по формуле, за каждый раз, когда ты собрал, ты получаешь 10 долларов. А тот, который без формулы, собрав его без формулы, ты получаешь 1000 долларов. Вот то, где ты получаешь гарантированно за каждый раз, когда ты собираешь кубик-рубик, да, 10 долларов, это не бизнес. Просто не бизнес. Да?